Всем привет! Я доктор Евгений. Сегодня разбираем мануально-мышечное тестирование ротаторов плеча. Четыре основные мышцы. -а -а, grip. Первая основная мышца, которую будем сейчас тестировать, это надостная мышца. То есть она располагается над остью лопатки.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 То есть сейчас я получаю тест гипотонии. А теперь как выглядит тест полноценно? Удерживайте руку здесь, удерживайте, не давите, удерживайте. Ага. Давим в сторону, давим, давим, давим. Гипотония. Вот этот тест над надостные мышцы. Следующий ротатор это подлопаточная мышца. Основное движение подлопаточной мышцы это вращение плеча во внутрь. То есть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 Давим вниз, получили фазу преднатяжения. Сами просим тело двигаться назад и получаем нормотонус. Еще раз показываю, как выглядит тест. Пассивно, не сопротивляйтесь. Вот это движение. А теперь сопротивляйтесь, вниз, давим плече вниз и получаем норматонус. Еще раз, не забывайте про три фазы. Если вы забыли, можете вот тут посмотреть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 Гипотонию. Вот. Показываю, как выглядит тест в практике. Удерживаем руку здесь. Давите наружу. Даим-даи-мда-даим-давим. Выполнив все три фазы, я получаю гипотонус. Сейчас в данном случае мы уже обнаружили мышцы